20 декабря, всем добрый день. Говорят, информирован, значит вооружен. Двухматочное содержание. О каких нюансах я хотел бы сегодня поговорить? Потому что пчеловоды все больше обращают внимание на эту технологию. Но наряду с достоинствами довольно серьезными, есть нюансы. Есть нюансы, есть подводные камни, о которых нужно знать, кто будет делать первые шаги, потому что подводные камни серьезные и могут принести абсолютно противоположный эффект. А что навело на мысль этого уточнения? Вот это сочетание. Ну, начну по порядку. Сейчас я, то, что у меня за спиной Будем разбирать это художество. Но смысл в чем? В чем подводный камень? Две матки в семье, в весеннем, при весеннем старте, это не значит автоматически двойного увеличения силы семьи. Не забываем, что первое поколение и даже захватывают воспитание и второго поколения частично, зимующая пчела. Зимующая пчела выкармливает маточным молочком личинки младшего возраста, белком, вернее, запасом белка жирового тела, который остался после зимовки. И я очень часто акцентирую внимание на том, что проблема каких-то болезней расплода как раз может быть появление в семьях вот этого дисбаланса дисбаланса кормилиц по отношению к личинкам которых нужно выкармливать и именно это, этот период опасен в, в ранневесеннем развитии и кстати очень часто привожу пример параллельно с двухматочным стартом семей недостаточной силы и маток высокой активности, то есть высокопродуктивных маток, потому что ситуацию могут эти этих два момента могут создать одинаковую ситуацию дис, этой дисгармонии, дисбаланса в семьях, кормилицы по отношению к личинкам. Итак, за основу беру 8 рамок. Сила семьи 8 рамок. Весна. Не всегда получается такая сила, но будем к этому стремиться. Какие бывают моменты? В сильной семье 8 рамок перезимовало две матки. Или же к средней по силе семье присоединяется двухрамочный отводок. Или же Четыре рамки плюс 4 рамки. На выходе все эти три варианта имеют общую силу 8 рамок. Восемь рамок. Потому что спрашивают, можно ли объединять весной две вот такие вот слабые семейки в двухматочный режим. Можно. Можно, потому что я показываю на этой схеме, что три момента на выходе имеет одно количество общей силы по пчела. Что это значит? Это значит, что для нижней концентрируем основную массу пчел для выкармливания первого поколения от одной матки. От одной матки. Концентрируем всю эту силу 8 рамок, там 6 рамок для одной матки нижней верхние матки, если это корпусная система, лежат, неважно, там каждый пчеловод сообразит по своей конструкции угол. Через разделительную решетку вверху помещаем вторую матку и даем ей две медовые рамки с небольшим количеством пустых ячеек, чтобы она откладывала яйца, в общем делала видимость, что она присутствует. Начинают работать яичники, выделяет она феромон. Часть пчел концентрируется как свита и кормилица этих личинок в небольшом, в небольшом количестве, подчеркиваю, от верхней матки. Но основная масса внизу. Придет время, выйдет первое поколение. Через три недели будем постепенно расширять верхние отделение, там где это вторая матка. Почему медовая? Не дать, если мы будем сейчас распределим, то есть поставим сушь сюда. Конечно матка вверху имеет идеальные условия по микроклимату, она тут же включит максимальную свою активность. Поэтому даем небольшое количество свободных ячеек, в основном это медовые рамки. И сосредотачиваем основную массу пчел для одной матки. Ну понятно, если это двух, если это восьмирамочная была семья, то вверх поднимаем, вверх пойдет две рамки пчелы, внизу будет шесть. Если перезимовала шестирамочная семейка по силе, присоединяем сверху двухрамочную, или если это было 4,4, и 4, точно также присоединяем, объединяем их в весенний старт, но вверх даем. После того как объединили вверху будет две рамки всего и матка внизу основная масса пчел для кормления первого поколения от одной матки от одной бывает 6 рамок всего сила 7 6 рамок но две матки но две матки понятно что нежелательно давать сразу активность обеим маткам даже поднимая вверх. Желательно максимально компактно сформировать гнездо на одном корпусе или лежат ограничить разделительной решеткой, неважно. Но чтобы первое поколение точно так же было выкормлено этой основной массой, ну э, та, что есть шестирамочный, личинок от первого. То есть выкормили первое поколение от одной матки. А вторая матка три недели, две-три недели приспокойно находится в изоляторе на крайней улочке, в этом же гнезде. Матка выпущена с изолятора, работает, воспитывает пчелы и личинок, уже даже печатный расплод, матку эту не бросают. Но начинает появляться первое поколение обновления пчелы, маток уже будут вторых, которые в изоляторах, бросать. Обязательно в порядке это учесть. Я в роликах показываю, что есть, бывают такие ситуации, две матки, вторую, ну нет возможности куда-то ее определить, как э, там какую, в какую-то сильную семью. Значит, применяем вот такой вариант. Только выходит первое поколение, то есть сила семьи увеличилась. Эту матку, вторую, которая была в изоляторе, поднимаем во второй корпус, разделительная решетка, даем пару рамок всего-навсего расплода или одну рамку расплоды медовую, то есть часть поднимаем вверх. И выпускаем с изолятора для ее активности. То есть запомнить самую Главную аксиому весеннего развития – не дать на большой нагрузке зимующим пчелам выкармливать первое поколение. Почему и пчеловоды стараются в зиму пускать сильные семьи, объединять, я не буду повторять, кого это касается, каких наших авторитетов, и весной начинается развитие, понятно, что то ли дело одна, одно будет выкармливать, то ли будет 3-4 выкармливать зимущих пчел, выкармливать одну. Это профилактика и болезней, и, соответственно, мы делаем то есть, большой задел в это первое поколение по качеству физиологии. Очень важный момент, постоянно подчеркиваю, как можно качественней воспитать Первое поколение. Создать все условия по кормам. Не забывать, что зимующие пчелы не вырабатывают маточное молочко, поедая пергу. Сколько бы мы ни оставили в запасе, либо с осени, либо весной подставили пергу, зимние перезимовавшие пчелы будут маточное молочко вырабатывать для кормления личинок младшего возраста за счет оставшегося белка собственного жирового тела. Пергой они уже будут кормить старших личинок. Но если не будет даже перги, ни капли, и природа еще ничего не даст, то и старших личинок, компенсируя белок, недостающие перги, зимующие пчелы будут тоже за счет белка собственного жирового тела. Вот представьте, какой, какой это будет износ и какая нагрузка. Если будет воспитывать первое поколение 4, одну, понятно, что там этого запаса белка будет, ну, хватит на все эти экстримы весенние. А если будет слабая семья, а тем более двухматричная, почему я и делаю акцент на этом и предостерегаю пчеловодов. Две матки весной при старте в одной семье, это не означает автоматически двойного увеличения силы, если, подчеркиваю, семья недостаточная по силе. И вот вам варианты. 8 рамок как общая и разные ситуации. Можно объединять и слабо, потому что вопрос часто задают, можно ли слабые объединять. Можно, но только при, после объединения все равно сконцентрировать основную массу пчел для воспитания личинок первого поколения для одной матки. Так что всего охватить просто нереально, вот мысленно. Я когда работаю над книгой, вначале, начинаю делать наброски, затем редакция, через год уже книга на выходе, через два, когда сопоставляю первую, первую версию и последнюю, ну, фактически разные книги. В голове все не удержишь, потому в основном корректировки такого рода будут благодаря вопросам. В комментариях пишите, в книге, у кого есть книга, там подробнее прочтете об этих нюансах. Если будет, будет интерес, следующий вариант можно оговорить в двухматочных лежаках, модификация системы Озерова. Потому что уже четыре матки туда хотят применить да можно конечно но не забывать этот нюанс когда эти матки можно этим маткам дать активность когда будет кому воспитывать личинок потому что нередкие случаи когда сильные семьи в сильных семьях бывает дисбаланс первое поколение вышло пчел, на втором поколении открытых личинок больше, и получается несоответствие. Так что учесть во внимание вот такие вот тонкости, нюансы, подводные камни, чтобы двухматочное развитие весной принесло успех, как положено. Ну, в общем, где-то так. Всего доброго. С наступающим всех Новым годом. Успешной зимовки. Пожалуйста, не болеть. И как можно спокойнее перенести нам эту муштру лагерную локдауна. И будем надеяться, что в новом году уже мы как-то избавимся от этого позорища. Всего доброго, до свидания, до связи. Будут вопросы, будет интерес, значит, звоните, пишите, будем как-то уточнять. Пока зима, есть возможность пообщаться. Всего доброго, до свидания.